А это до 18 января. Ну, а теперь давайте подробнее посмотрим. Терцы, приветствую вас. Посмотрим сегодня, что же вам принесет месяц январь. Ну... Само по себе начало месяца обещает быть очень интересным для вас, для тех тельцов, которые находятся где-то далеко, не дома, за границей. Можете ощутить на себе какое-то воздействие давление на вас, необходимость что-то ревностно отстаивать 1 числа. Ну, а затем, начиная с 3 когда Венера перейдет знак Зодиака Водолей, так 12, 11, 10, да, то все ваше внимание, оно перейдет немножко в другое направление. Это будет тема, связанная с карьерой, с вашими покровителями, нахождение покровителей в вашем дружеском окружении. Будут активизироваться встречи, приятные по интересам, приятные компании собираться, сотрудничество будет образовываться, все будет как-то самоорганизовываться, исходя из того, что всем нравится, что всех ну, на чем-то главное, что будет всех объединять. Я бы сказала так, что вам больше всего удачу принеса принесет детям, да, дети которая вам по душе. То есть, если вы занимаетесь тем, что вам нравится, то вам это будет приносить очень хороший результат. И также можете рассчитывать на появление как покровителей в той деятельности, которой вы занимаетесь. Для вас это еще, кстати, месяц неплохой абсолютно для бракосочетания, особенно вторая его половина. И если у вас с вашим партнером есть приличная разница в возрасте, со второго по девятое – крайне благоприятный период для Вашей личной активности. Здесь будет калейдоскоп аспектов, который принесет удачу по любым направлениям. Но учитывая, что Венера и Марс все еще, извините, не Венера, а Меркурий и Марс все еще находятся в ретроградном движении, то здесь, скорее всего, дела будут связаны с окончанием того, что было начато ранее. Ну, по крайней мере, вы наконец-то, вот что-то было зависшее, наконец-то вы определитесь и поймете, как это можно закончить логически и так чтобы всех все устраивало 8 числа лилит перейдет в лев во льве так, лев для вас это 1 2 3 4 зона семьи дома семьи и о чем это говорит о том что семья для многих из вас приобретет преувеличенное значение поскольку эта точка будет искушением я думаю, что многие из вас как-то будут сильно сфокусированы на теме семьи. Кто-то захочет создать семью, что бы то ни стало. Кто-то захочет удержать свою семью, удержать контроль над ней. Кто-то захочет больше вложиться в свой дом, в свою недвижимость. Сделать какие-то очень важные приобретения. Может быть, кто-то хочет купить дом или квартиру более престижном районе или сделать дорогой ремонт, ну вот семья для вас будет, скорее всего, для большинства из вас будет иметь, ну просто непомерное значение. Ну, возможно, вашим членам это даже и понравится. Вашей семье, имею в виду. Далее, с 12 числа, наконец-то, Марс станет прямым. И тема денег для вас снова раскроется. Дело в том, что Марс несколько месяцев находился в вашем втором доме. Второй дом связан с ресурсами и можно сказать, что они были практически заморожены. Или же вы не могли заработать столько, сколько хотели. Или может быть была необходимость очень много тратить в этот период. Вот с 12 числа наконец-то переходит прямое движение, а значит, что дела по теме ваших заработков пойдут быстрее, будет легче заработать что-то привычным для, вам, для вас способом. 14-15. Будьте, пожалуйста, благоразумны, очень осторожны в своих действиях, потому что вы можете в этот период проявляться слишком эгоистично, эксцентрично и можете нарушить ваши взаимоотношения с близкими людьми. 22 -го. будет кармическая ситуация, которая создает благоприятные условия для удачных решений любой, вопросов любой сложности. Также это время, когда ум будет подчинен эмоциям абсолютно, рассудок будет трезвый. И в этот период, кстати, у кого давно было желание вступить в брак, то, пожалуйста, день достаточно неплохой. Здесь, конечно, у нас я, я сейчас вижу, что 22 это луна, которая квадратит узлы, поэтому, наверное, лучше 21 уже или 23. Вот сейчас посмотрим. Да, 21 или 23. Выбирайте. 23, луна перейдет в рыбу, скорее всего. Во второй, после обеда где-то да, уже во второй половине дня, когда она перейдет в рыбу, то это будет 23-24 благоприятные дни для вступления в брак. Хорошо, что тут еще интересно про вас можно сказать? Ну, можно сказать уже за 27 число, когда Венера поменяет знак и перейдет в рыбы. Для вас стихия воды является родственной, вы себя там чувствуете как рыба в воде, для вас это тема друзей, дружеского окружения. А это значит, что захочется больше заближаться со своими друзьями, с теми людьми, которых вы любите, с которыми вы хотите общаться, захочется больше самоорганизовываться с ними, может быть, возникнут какие-то любовные отношения с тем, кого вы любите, больше будете склонны к сочувствию, к пониманию, захотите, может быть, оказывать помощь кому-то из своего дружеского окружения. Ну и закончится год достаточно удачный. 29-30 будут благоприятные аспекты, которые повторятся с первой декады есть меркурий и солнце будут благоприятным аспекте урана вашем первом доме а это значит что вас ожидает удача в любой интеллектуальной деятельности и в любых договоренностях обязательно воспользуйтесь этим периодом 29 -е, 30 -е. если хотите да, чего-то предпринять то не бойтесь действуйте в это время уверенно и судьба не доставит себя долго ждать. Ну что ж, если вам понравился прогноз, пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.